Всем привет на моем канале. Сегодня буду готовить без виде восьмерочки к 8 марта. Кому интересно, оставайтесь со мной. У меня меренга уже готова. Я готовила швейцарскую меренгу. Многие у меня задают в последнее время вопросы по поводу того, можно ли этой меренгой украшать торт. И нет, нельзя, потому что она у вас засахарится, засохнет и будет вообще невкусно. То есть это, будет... это не крем, это именно меренга для приготовления безе. Поэтому не путайте. Здесь белков 200 грамм, соответственно, в два раза больше сахара. Я красила меренгу в 4 цвета и оставила в деже белую не окрашенную. Я выбрала 4 основные насадки. Здесь у меня просто обрезан уголок белой меренга, которую я буду делать основу. Здесь у меня вот на 5 лучей насадка закрытая звезда, здесь открытая звезда примерно 0,7 миллиметров. Здесь у меня насадка 1М и здесь у меня насадка листик. Всё. Делаю основу из белой меренги, циферку 8. Я рисую от руки, можно конечно на пергаменте начертить, ну, посмотрим. Так, делаю заготовки. И дальше произвольно наношу рисунки. Вот такие восьмерки получились. И у меня из вафельной картинки есть вафельные бабочки. И я их сюда. Так, вот что осталось у меня от Меренги. Я ее все пустила в ход. Посыпала еще немножко посыпкой. Серебристые у меня бусинки и такие обычные белые, сахарные. Все, отправляю в духовку. Примерно на 3 часа, так как они у меня довольно большеватые пухленькие. У меня газовая духовка, я приоткрываю дверцу, ставлю регулятор на минимум. Это примерно 60 градусов. И сушу, вот как я и сказала, 3 часа. Бизе готово. Сейчас покажу его. Оно хорошо снимается, абсолютно сухое, бусинки переливаются. Сейчас покажу с бабочкой. Так. Вот когда выпекается на силиконовом или тефлоновом коврике, тогда вот она прилипает очень сильно, и будьте аккуратны, можно сломать. Поэтому я иногда вот так приподнимаю и потом уже снимаю с коврика. С пергамента попроще. Такие. Очень интересно. Отдельно потом в каждую упаковочку упаковать и подарить. Так, еще часто задают вопросы под видео по поводу срока хранения. Я храню 14 суток. То есть я так и говорю, то есть в течение 14 суток необходимо изделие съесть. Как-то так. Покажу маленькую. Вот она, сухая. И покажу восьмерочку. Ну вот такую, какая она внутри. Тоже абсолютно сухая. С чайком очень вкусно. Меня дети любят. Вот что получилось у меня в итоге. Я результатом довольна. Мы этими безе, точнее не я, а дети мои, поздравят девчонок в детском саду, в группе и в школе, в классе.